Сразу говорю, не вздумайте это делать категорически. Мне же понадобится блок питания, точнее зарядное устройство от мобильного телефона, абсолютно любое. В моем случае это зарядка от мобильного телефона Samsung прошлого тысячелетия, еще с поддержкой и порта Кто застал эпоху начального появления мобильных телефонов, меня поймет. С помощью ножа прохожусь по месту соприкосновения верхней крышки с основным корпусом. И аккуратно снимаю последнюю. Господи, за что мне это? Ну почему не сделать один всего лишь шуруп? Нет, все должно быть так, чтоб хрен разберешь. И никак иначе. Победа. Извлекаю плату с блоком питания. Далее потребуется тестер, а точнее щупы от него. Снимаю изоляцию с концов проводов. Я делаю, подчеркиваю, все по инструкции. Так надо. Ножом или кусачками снять изоляцию нельзя. Только специальным инструментом. Залуживаю провода. Вероятнее всего, провод высококачественный, китайский. С процентным содержанием меди 99%. Остальной 1% золота. Поэтому провод будет паяться просто превосходно. Побольше кристаллик канифоли и залуживаем. Хотя обычно, как показывает практика, китайские провода не появятся без агрессивной кислоты вообще. с большим трудом впхал не побудь этого слова эти толстые провода и закрываю верхнюю крышку вот и все наша чудесная самоделка готова осталось только проверить лишенный щупов бедненький мультиметр Устройство очень-очень удобное. В слове «удобное» все буквы заглавные. Во-первых, можно быстро проверить светодиод. Очень быстро. Во-вторых, очень удобно ремонтировать различную технику электронную. Электронные устройства, особенно цифровые. Раз, и вы быстро 5 вольт можете подать куда нужно. Рекомендую: идею для изготовления столь шикарнейшей самоделки. Я подсмотрел в инстаграме. Так случилось инстаграм среди огромнейшего количества видео от инста самчих подсунул мне видео об изготовлении этого чуда. Я его посмотрел, естественно, и сердце мое начало. Техкотеть с троекратной скоростью, с троекратной частотой. Да, я тоже иногда бывает что-нибудь как засниму, засниму. Да, не секрет. Бывает глупость, бывает стоящая. Ну, все мы как бы не без реха. Но в данном случае это просто же совет, совет дня, совет года, Нобелевскую премию дать, кандидата наук. Человек предлагает взять блок питания, в его случае это зарядное устройство, и к его выходу припаять щупы от тестера. И казалось бы, это мегаудобно. удобно. На самом деле, представьте себе ситуацию. Вы собираете какое-либо устройство на дорогущих компонентах, допустим на микроконтроллере, и вы штрикаете эти щупы с напряжением и всунули где-нибудь не туда и взяли на прошитый микроконтроллер, то есть микроконтроллер с программой. Взяли и упаскудили его. Подали ему там на первую ногу 5 вольт этих или 6 вольт. И все. Умер, товарищ. Ремонтируете вы телефон. И так же самое вроде казалось бы удобно. Там раз 5 вольт подкинул. Но вы по ошибке взяли куда-нибудь на дроссель Нацепились, подали на него 5 вольт. Драсель маленький, провод тоненький. Он только пшух и все. И вы долго будете думать, что же такое, что же происходит. Более того, есть такая штука подсознание. Опять же, допустим, вы ремонтируете телефон. Неважно, дорогой, дешевый, не суть важно, Вы держите в руках щупы от тестера. Если вы постоянно в электронике копошитесь, у вас уже автоматом это, эти щупы. И по-любому вы ошибетесь и подумаете, а у меня тестер, сейчас я быстренько прозвоню микрофон. Или допустим громкоговоритель. И вы туда джинь 5 вольт. Опять же до свидания. Короче, не вздумайте делать подобного рода самоделку не вздумайте поберегите лучше зарядное устройство выкиньте его лучше чем делайте нечто подобное пишите свое мнение в комментариях жму руку на пасран пока.